Dump the pumpstum bump the pumpstump the pump the pumpstum pump the pump the pump stump да-да-да, но не опять, основа. А в этом видео я расскажу вам, как можно загружать музыку из ВКонтакте на ваш iPhone и слушать музыку впоследствии в офлайн на вашем смартфоне через новый способ, который является максимально актуальным в 2021 году. Привет всем яблочникам, меня зовут Артем, а вы находитесь на волне канала Apple Finder. Кстати, напишите вот прямо сейчас в комментариях, как вам такой формат роликов, когда я рассказываю про какие-либо интересные приложения. Ну вот, например, это уже, по-моему, второй ролик за последнее время на канале, где я рассказываю, как слушать музыку из социальной сети ВКонтакте на вашем iPhone в офлайн. Давайте, наверное, даже сделаем так. Если этот видос набирает 100 лайков, то я сделаю еще один максимально актуальный способ с абсолютно новым приложением, благодаря которому вы также сможете слушать музыку из ВКонтакте на вашем iPhone без интернета. Думаю, начиная с предыстории, почему наш народ не так сильно любит подписки, особенно на музыкальные сервисы по типу Boom, Spotify, Apple Music и так далее, не нужно. Поэтому давайте, как говорится, меньше слов, больше дел. Для того, чтобы загружать музыку на ваш iPhone и впоследствии слушать ее без интернета в офлайн, из вконтакте или любой другой социальной сети, все, что нам необходимо сделать, это перейти в App Store, далее открыть раздел в поиск, где необходимо вбить название приложения NotaPlayer. Сразу небольшой спойлер, поскольку приложение абсолютно бесплатное, то появление различного рода рекламы в виде объявлений в нем неизбежно, но тем не менее, здесь этого не так много в сравнении с другими программами, которые просто напичканы огромным количеством ненужных объявлений. После загрузки запускаем программу. Сразу отмечу, что у приложения не то чтобы красивый, но действительно привлекательный дизайн, который приятный для восприятия. Для того, чтобы начать загружать музыку и социальности ВКонтакте на наш iPhone, нам необходимо перейти в раздел поиск, где мы сразу из заготовленной вкладки открываем сайт ВКонтакте. После прохождения стандартной процедуры ввода логина и пароля от нашей страницы, мы переходим в раздел с нашими аудиозаписями и выбираем любую композицию, которую мы хотим загрузить на наше устройство. Делается это максимально просто, нажимаем на кнопку загрузки справа от названия самой композиции и процесс начинается. Теперь финишная прямая. Мы в раздел загрузки, после чего выбираем любой трек, который мы только что загрузили на наш смартфон. Из интересных и полезных плюшек в присутствует темная тема, которую можно активировать в настройках непосредственно самого приложения, а также встроенный Adblock. Казалось бы, ничего сверхестественного, но, как говорится, мелочь, а приятно. Пишите в комментариях, какие еще способы знаете именно вы для того, чтобы можно было загружать музыку из ВКонтакте на ваш iPhone и впоследствии слушать ее без интернета. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки этому видео, а также делитесь им с со своими друзьями в социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. Вконтакте, Инстаграм, Твиттер где угодно. Меня зовут Артем, а вы находились на волне канала Apple Finder. Оставайтесь с нами для того, чтобы не пропустить еще более крутые полезные видео на нашем канале. Совсем скоро увидимся, до новых встреч, пока!